снова я алена и сегодня мы будем читать комменты комменты мои комменты господи да что же с тобой происходит да? а ты еще комменты к разным видео я думаю многие не читают комментарии когда просматривают мои видео короче приступаем, приступаем па па па Не так. Вот так. Итак, давайте приступим читать комментарии. Вам же все хорошо видно, да? Мне вот. Мне отлично все видно. Теперь видно. Это моя страничка ВКонтакте. Да, я написала на стене. Добавляю э, добавляя всех друзья, всех подписчиков. Не забывайте э, про мой канал на YouTube. Да, потому что у меня там бывают часто видео. А вдруг вы забудете, как меня зовут? Это не правда, Марина. Я вас очень люблю, не забывайте подписываться. Я снимаю видео для кого, не для себя, правильно? О, опять. Так, ну а теперь давайте приступим. Так. Сразу предупреждаю, мат я не буду читать. Меня что же смотрит и дети меня дети смотрят и так вы помните мое видео где я делала мороженое да да то самое рецепт мороженого если вы его не смотрели посмотрите эх помогала вот она да да вы я думаю помните его примерно вот такие, начинающие неделю назад. Я в шоке, девочки всего 11 лет, а она и мороженое, и блинчики, и коктейли делает. Думаю, кроме этого, еще много чего. Видно, что растет настоящая хозяйка. Надо бы о, давайте, давайте я делаю машину будущего, и в следующий раз мы с вами слетаем, а? Решечко. Сколько времени нужно держать мороженое в морозилке? Да, М -м, давайте подумаем, если морозилка замораживает хорошо, то нужно держать э, около двух часов. У меня морозилка не знаю какая, а у него 2 часа не заморозится. Поглядывайте, короче. Поглядывайте. Замороженное замерзнет полностью, его можно есть. Да, да, все малолетко, ушастая. что? не Малолетка ушастая, ну, если сравнивать, что меня называют чебурашкой. Малолетка ушастая. Ну да, я малолетка. Вообще не обидно. Если он хотел меня Может, он хотел мне комплимент сделать? Ну да. Ушастая. Комплимент, Да, давайте похлопаем. Как это весело. Да, да, да, да. Молодец! Если ты начинаешь готовить в районном возрасте, это очень классно. Я думаю, что девочки девушки должны уметь готовить. Это очень хорошо, да, я согласна. и я поставила. лайк поставила. Спасибо вам, добрые люди. Я понимаю сразу, что это мои подписчики. Какие у вас люблю? Это да страшная. Какая же я страшная. Я просто уродина. А -а -а. Я что, правда, страшная? -а -а. Да, я страшная. -а -а. да, я страшная. -а -а. Вот. А -а -а. Ой, люди. Ой, люди на блюде, люди на блюде. сожалею, что вы такими людьми. Это страшно. Я очень сожалею. Так. Алёна, это супер. Кстати, это отправила моя подружка Ангелина Зверякова. Моя подружка с Да. Она очень позитивная. Какие-то эти не правда? Так. А... А... А... А... А... А... А... Я правда не поняла. Я английский знаю, но не настолько. Я многих правил здесь еще не знаю. О, боже. И второй тоже. Go you speak Russian? My name is Адика. Может я неправильно прочитала? Мое имя Адика по какие заболтать? Третий человек подряд, подряд. Да, еще раз повторю подряд? Hi, Helen Gold. Hi, Helen Gold. Я поняла. Привет, Helen Gold. Да. Ответьте мне, пожалуйста, где ты купила формочки, формочки Где купила формочки Ага. Тут я дала ссылку, где купила формочки Поэтому, если вас интересует, где я какие-то заходите в комментарии, я тогда ссылку. Да. Итак, я успею прокомментировать мало видео, но если вам понравится этот выпуск, то я буду снимать таких выпусков. Что я все время падаю? Потому что я тут есть. А, то я буду снимать эти выпуски, еще продолжать, продолжать, продолжать и продолжать. Давайте дальше, следующее видео, Лазер Так, правила игры, сейчас фон покажет фон, фон, фон, фон, конечно. Вот, второе. Вот это вот, вот. один месяц назад. Круто! Да, круто. Маша, Марк, 22 мая мы с моим глазом ходили на лазер-так. И тоже Катюша, я там не знаю. И да, я с Волгограда. Я пишу, я с Воложского. Ого, скукаю вас крицательных знаков я поставила. Ничего себе. Будем читать профи, комментарии. Не снимай, это а хуже будет. Люди, вы думаете, что я вас послушаю? Да, е ⁇ кинока. Я нормальный тут. Какие же девачей, тупые. Ах, ах, ах, Это ах, ах, ах, ах, ах, Это ах, ах, <Слышко> Вы слышите, какие же девочки, девочки, девочки, тупые, тупые шоколады, шоколады, мы шоколады, мы шоколады, мы шоколады! Фигня, фигня, да, конечно, фигня, для кого фигня, можно не смотреть. Я это делаю для тех, кому нравится. Вот так, для моих подписчиков. Камера, камера дурацкая, причем тут кто тебя снимал? Что? Меня снимала мама, я отлично. Не снимать у тебя, во-первых, камера ерунда, и снимать не можешь. Что? Я тоже в живу. Это хорошо. тоже в Лужском, то хочется наблюдаться. Я живу возле тринадцатой школы, я очень часто гуляю. Так, ну и что ж, мы еще успеем, я думаю, прочитать комментарии к третьему видео Я на рыбалке с папой а, Обложку уже вы, наверное, видели Когда я показывала Кроватерстак обложку там, Я на рыбалке с папой О, всего 5 комментов, да мы быстро и... М -м, Прочитаем Уж Уж Это и Что значит Да уж Уж Или... Уж? Уж? Ну да, уж. Уж? <свят> уже бывает. Я пятый класс закончил. <свят> Я начальную школу. Привет, можешь снять видео. Первое. О своей комнате. Второе. <свят> как ты засыпаешь, какие меры ты отнимаешь? когда тебе не спицы и так далее. А, ну, первое, если я... надоели вы. Первое, а, о своей комнате я наверняка буду снимать. Хотя я уже сняла, надо обработать, но я сняла не полностью. А, то есть там я, что на полках лежит, ну, не на полках, а в шкафах, там я не снимала. Мне надо прибраться, я вот только в комнате прибралась. Для меня это просто Так. А второе, я очень быстро засыпаю. Я вообще так сплю, что со мной спит мой младший брат, которому три года. И я так крепко сплю, что я не слышу, как он орет. Даже моя мама, которая спит совсем в другой комнате, достаточно далеко вот. Она и то слышит. Я сплю крепко, поэтому второе я не могу снять. Малолетка тупая! М -м -м -м. Думаю, вот так вот, наверное, да? Малолетка тупая! Или как? Малолетка тупая! Я не понимаю этих людей. Я на них не злюсь, нет, пускай они свое зло, может быть, где-то по, э, по цепочке им передал передался этот плохой характер, они на меня, это все бывает на не такой человек. Я на них не обижаюсь, нет, нет, нет, нет, нет, я на них совсем, нет. Итак, бай-бай. Бай-бай-бай-бай. Бай-бай-бай-бай. С вами была Алена. Не забывайте, еще не конец, не думайте. А, также, если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях, то что мне понравился, понравился этот выпуск. Если накопится три таких комментария, то я с радостью сниму этот выпуск. Еще раз, и еще, еще. Мне это вообще не сложно. Ни капельки. Только у меня компьютер немного нагревается, но ну, ничего. Это мне не сложно. Если другие видео мне посложнее, эти мне вообще не сложно читать, читать и возмущаться. И иногда отвечать на ваши вопросы. Мне это доставляет только радость. Подписчики, я вас всех люблю. Не забывайте ставить лайк. Подписываться на мой канал. И всем пока. Ой, интересно, я змейкой смогу. Ау, коленка. И кстати, в Одноклассниках. Не забывайте про группу. Я создала группу. Здесь у меня очень много всякого интересного. Я, кстати, недавно устроила фотоконкурс видеоблогера.